Давно я не делала распаковку, уже, да, как видите, другая обстановка, я уже нахожусь в России. Тайский красивый столик остался в Таиланде, большая часть ассортимента тоже осталась там, но все-таки, уезжая из Таиланда, я успела прихватить с собой кое-какие вещи. Да, я сама являюсь клиентом своего магазина и активно употребляю тот товар, который я продаю. Сейчас у меня в пути находится посылка, надеюсь, что СДЭК в ближайшее время мне ее доставит. Она уже находится в России. Вот. А сегодня я буду делать распаковку коллагена и мультивитаминов, которые я сейчас планирую пропить. Что уже в нашем городе эпопея с коронавирусом, она сейчас сходит на нет. А, уже не так страшно, иммуностимуляторы больше не пьем. Теперь заботимся о своей красоте и здоровье. И сегодня мы будем распаковывать коллаген второго типа и мультивитамины. А, пока я буду распаковывать, я буду немножко рассказывать. То есть вот так вот видит коробочка. Вот коллаген второго типа. Это коллаген, который сделан специально для опорно-двигательного аппарата. Вот здесь находится 40 миллиграмм. Если я правильно понимаю, Спательский по давно уже ничего не видел. Да, здесь 30 капсул по 40 миллиграмм коллагена второго типа в каждой капсуле. Вот коллаген второго типа – это как раз тот коллаген, который нужен нашим суставам, нашей соединительной ткани. Что если морской коллаген, он нужен в основном нашей коже то коллаген второго типа – это здоровье и молодость нашего опорно-двигательного аппарата. То есть такая вот защита. Вот. И вот такой вот размера капсулки. В день пьется одна капсулка вместе с едой. Вот. И очень эффективно, если вместе вот с этим вот коллагеном, Пить вот такие вот мультивитамины. Если их пить вместе, они взаимодополняют друг друга и получается очень хороший эффект. Особенно если у вас есть проблемы с суставами, с хрящевой тканью, с коленями. Кстати, а, да, стрелочкой постоянно про нее забываю. Вот, сейчас покажу, как выглядят мультивитамины. Здесь очень большой комплекс. Можете посмотреть. Здесь витамины, аминокислоты, минералы. Целый огромный комплекс, который очень полезен для опорно-двигательного аппарата, а также для красоты и здоровья женщин. Ну и не только женщин. Вот. Здесь такая же защитная мембрана, как у все продукции компании «Вистра». Компания Листра это тайско-швейцарский проект, то есть Швейцария выпускает в Таиланде по своим технологиям из э, компонентов, которые есть в Таиланде, также экспортируют из других стран. Вот такие вот капсулы капсулы, таблетки мультивитаминов, и к ним вот такие вот таблетки с коллагеном второго типа. Вот, если время от времени пропивать. Эти капсулы вы забудете о боли в суставах и проблемах с опорно-двигательным аппаратом.